Всем привет! Как я и говорил, большое желание было сделать женский выпуск, передачу о том, как заработать девушки, какие преимущества у девушек в интернете, потому что они действительно есть. И сегодня у меня в гостях, не то что в гостях, она все время у меня в голове, и теперь она у меня в гостях. Я думаю, знаешь, ну такой то хороший комплимент придумать. Юля – видеоблогер, человек, который занимается рекламой в том числе магазинов, при том, что у нее не очень большой размер и очень неплохие результаты. Странно звучало, да? <свят> я что-то все кушал, смотрел. В смысле маленький блогер, который любит деньги. Привет. Я сам смутился, я что-то такое странное наговорил. Да ладно, да. мы тебя поняли. У нас сегодня тема как заработать девушки в интернете. Вот и я думаю, что тебе об этом знать лучше. Но, кстати, ты очень хорошую тему. До того, как мы начали записывать, подняла, что в жизни, в офлайне, да. К девушкам часто предупреждения, не на каждую работу берут девушек. Ну, знаешь, там, девушка, типа, она уйдет в декрет, еще что-нибудь начнется. Мне кажется, в интернете к девушкам намного лучше отношения. Я бы даже сказал, что я, например, девушек больше люблю брать на работу в интернете. Вот. Ну, да, давай, давай поговорим на эту тему. Я думаю, твой канал смотрят девушки. В каком, кстати, процентном соотношении у тебя? Ну, как всегда, там 5 процентов, ну, классика. На любом канале почти 5 процентов девушек у меня. Ну, понимаешь, 8 марта, и нам нужно этим 5 процентам уделить особое внимание. Да, мы сегодня мы уделим особое внимание. Да. Ну вот, поэтому все девушки, которые смотрят канал Матвея по заработку в интернете, могу вам сказать одно, то, что я вот заметила по себе. Если действительно брать офлайн, да, то есть если приходите вы на работу, особенно если вы закончили институт, только-только, молоденькая, в любом случае конкуренция с мужчинами всегда есть. То есть, ну, по крайней мере, я замечала по своим подругам, знакомым, что если принимать на работу, вернее, устраиваться на работу приходит девушка или парень, то скорее возьмут парня, потому что парни, они такие более пробивные якобы, они больше стремятся зарабатывать. Девушка, действительно, как весь сказал, может уйти в декрет. А еще тут есть ограничения по возрасту. Часто в объявлениях пишут: Нам нужны сотрудники от и до. И многим женщинам, даже вот, которые вот приближаются к пенсионному, например, возрасту, как еще, еще сложнее, да, потому что их уже вообще не хотят брать на работу. И в целом, даже по карьерному росту, я вот так замечаю, что добиваются больших высот в офлайне именно мужчины. И женщинам как-то в этом плане сложнее, и зарплаты им меньше платят, ну и много-много всего «но». Есть, до сих пор много предубеждений таких, да. Вот. А в, а в онлайне, если говорить про интернет, то тут, в принципе, наши силы с мужчинами, мне кажется, уравниваются. Потому что, во-первых, есть очень много ниш, где наоборот, в интернете приветствуются девочки, Девушки, потому что на них приятнее смотреть, их приятнее слушать, к ним как-то больше доверия. И даже вот посудите сами, если вы та же девушка и хотите посмотреть, как накрасить губы, как отрастить волосы, вы кого будете слушать? Мужчину или женщину? Конечно же, вы будете ориентироваться на женщину, потому что она в, этом, в этой теме разбирается. И вот я даже смотрю часто каналы разных коллег Матвея, которые рекламируют какие-то женские магазины, и вот ты слышишь этот мужской голос, который рекламирует женский магазин какой-то, и у тебя какой-то диссонанс в голове, потому что ты не веришь мужчине, который рекламирует что-то женское, ну допустим. То есть женщинам в интернете есть дорога, и она такая достаточно уверенная. Мне кажется, что девушке нужно переходить плавненько в эту область, если вам, конечно, это нравится, потому что я знаю, многие девушки не любят сидеть дома. Они любят где-то там в офисах ходить, на шпильках, им это по кайфу. А если вы чувствуете в себе, что интернет это ваше, то... В игровой тематике девушкам проще на YouTube. В игровой, это вообще, мне кажется, если это смевка, штука, Если да? с вебкой смотрят вообще хорошо, и на Твиче даже посмотреть трансляции, девушек смотрят больше. Причем парню нужно реально быть или интересным или очень, таким супер веселым, все время что-то делать, или нужно так очень хорошо играть, а девушки прощают и плохую игру, она просто сидит... Ня -ня -ня -ня, сделай сигну, сделай сигну. Ну вот, если девушка помоложе, да, вот она, допустим, там, школьница или в институте учится, она может спокойно вот эту нишу занять. Да. А если вы пенсионерка, да, вас уже там никуда не берут, только разве что уборщицы, вы можете прийти в интернет и... Массу всего есть, что вы можете там делать. Я ну, не говорю вообще. сейчас конкретно про YouTube, хотя про YouTube Матвей рассказывал, да, там огородница была, там еще какая-то да. женщина, а даже вот куча вариантов, которые озвучивал в предыдущем ролике Матвей, который говорил там транскрибацией заниматься или какими-то наборами текста. То есть пенсионерки в интернете работы валом. И меня сейчас часто спрашивают, вот знакомые моих там родителей, вот мы сейчас на пенсии, у нас очень маленькие зарплаты в Украине, они сейчас мега маленькие. А сколько, сколько, сколько, сколько, сколько так? Ну, сто долларов. Не, ну это смешно, конечно. Это смешно, да, и вот на эти деньги они не могут выжить, я им говорю, что вот... У вас масса есть возможностей, у вас интернет дома есть? Есть. Компьютер есть? Есть. Набирать умеете? умеете. Я им предлагаю, вот то, что я смотрю на канале Матвея, я им это предлагаю. И все. И они, ой, Юля, класс, спасибо, мы сейчас будем зарабатывать. И это работает. Ну да, если у тебя зарплата 100 долларов, в интернете зарабатывать лишних 100 долларов очень несложно. А у нас зарплата 100 долларов у каждого, наверное, второго. Ну видишь, в интернете есть еще ответственность. Но сейчас, ладно, сейчас не про это. Не про это. Я хотел еще, знаешь, что заметить, что вообще, мне кажется, в женскую, ну просто концепцию, в женскую модель жизни, как это принято э, рассматривать, очень хорошо ложится заработок в интернете. Потому что женщина часто, и мужчина любит, когда женщина сидит дома, да. Ну, да. если мужик зарабатывает, часто, вот, чтобы там борщ, все дела. Она там раз ребенка спать уложила, там две статьи написала. Вот у меня была такая копирайтерша. То есть, ну, она писала там две-три статьи в день, зарабатывала себе на колготке, и всех это устраивала. Да, ну тот же самый декрет, да, о котором мы да, говорили. Да, и у нее вот какая-то, это... знаешь, социальная вовлеченность все ну, равно. Представляешь, ты дома сидишь с ребенком целый день, ну ни, ни о чем. А тут по скайпу что-то созвонилось, какой-то там пару заказиков. Ну вот я просто женщин часто вижу в копирайтинге. Мне кажется, хорошая тема. Да и YouTube тоже, ну слушай, по большому счету, вот смотри, ты ладно, ты долго монтируешь видео. Но ведь э, про помаду еще про что-то можно за час спокойно снять, смонтировать, правильно? Можно. Ну, сиди себе раз в день, выкладывай свой роличек. Даже если совсем все плохо, да, но через полгодика свои там 100 долларов будешь зарабатывать с YouTube. Ну, почему нет? Да, и мне кажется, что действительно, вот даже понимаешь, вот как ты рассказывал, да, ты работал там до 5 вечера, приходил с работы, садился и там до 11 что-то в интернете делал. И это был как доп. заработок, правильно? То есть у тебя была основная работа. Почему бы женщинам, если они вот боятся, да, не начать с того, чтобы просто по вечерам, приходить и что-то вот пытаться делать. Мне кажется, если вас это заинтересует, вовлечет, вы потом спокойно можете работу бросить, <свят> обычную оффлайновую. Да, тем более, что ну, там особых проблем, если ты зарабатываешь там 200-300 долларов, тебе в принципе можно даже особо не регистрировать, то есть, ну, как бы зарабатываешь, зарабатываешь. Да. Тут как бы вопрос такой, мне кажется, больше зависит от того, насколько хотят этого, потому что многие да, я хочу, а когда дело доходит до практики, я говорю, вот заходи, регистрируйся, делай то-то, то-то, то-то, расписываю по пунктам, да, потом у всех начинается ступор, ой, у меня мало времени, тут пришел муж, тут там ребенок позвал, у меня нет, ну то есть... Конечно, это, это как обычная работа. Она требует времени, она требует усилий. И нельзя сказать, что это так все просто. Согласись, в интернете понимаешь, не так. Ты что это работа. То есть все-таки да. от слова «работа». Работаешь, получаешь деньги, да. А многие, видишь, и дома работать, конечно, не очень легко, я тебе честно скажу. Нет. Когда Сейчас, когда один, да, у меня нет проблемы. Я, ну, никакой, то есть, ну, сама видишь, у меня самоорганизацией, я в любое время то есть, договорился, я пришел. Но в целом, конечно, когда у тебя муж, дети, наверное, не так легко себя организовывать. Но опять же, сидеть какие-то статейки, писать, я не считаю, что это супер сложно. Нет, это не супер сложно. просто нужно, как ты говоришь, организовать свое время. Да? То есть объявить своим родным, близким, что я вот с этого до этого времени закрываюсь в той -то комнате, ко мне не приходить, я, грубо говоря, работаю. Все. И у тебя не должен никто отвлекать, а ты сидишь и конкретно занимаешься над каким-то проектом в интернете, допустим. Давай прикинем, вот в какие ниши девушки было бы здорово попробовать себя сунуться, да? Во-первых, мне кажется, что стоит упомянуть твою тему с отзывами. Ты про нее да, да. А у тебя нет таких про отзывы видео, не было? Были видео, но они такие еще были, знаешь, на любительском уровне. Я, наверное, скоро пересниму, потому что уже есть что сказать новенького. Но могу сказать, что да, отзывы – это очень неплохая фишка. И можно но... зарабатывать на этом. Очень неплохо можно зарабатывать, ну, по крайней мере, это как дополнительный заработок, да. Пишите по вечерам отзывы. А давай, давай сделаем ролик, нет? Можем сделать ролик. Сделаем ролик, нет. вот ссылка будет в описании даже. Это интересно, я просто не зарабатывал на эту, я примерно представляю, о чем речь. Вот, на отзывах можно зарабатывать. Да. YouTube. Ютуб, ну, YouTube мне кажется, вообще очень хорошая тема, как хобби, вот что-то там сделал, ну, пошел в лес, снял в лесу. YouTube да. очень хорошая тема для девушек тем более. Более того в игровой тематике, в тематике, где аудитория мужская, женщины любят и на женщин с удовольствием смотрят. На женщину всегда приятнее смотреть, чем на мужчину. Но ну, лично мне не знаю, может быть кому-то нет. Ну даже если женщины стесняются себя там снимать, мы уже об этом говорили, можно снимать, да, какую-то свой хобби, то есть вы вяжете, снимайте, как вы вяжете, если вы там рисуете, как рисуете, то есть лицо да. не обязательно светить, это не такое же прям. Да, можно передать привет Сластику, она занимается такими канцелярскими делами, хендмейдом, да, вот что-то раскрашивает, интересно, смотреть, мне нравится. Если да. парень, я бы, наверное, не смотрел, кстати, если парень, я вот думаю. Ну вот. А у а нее, конечно, такая хоть. милая, харизматичная такая, что-то раз-раз, и знаешь, ну как-то не знаю, я вот с удовольствием, ну фоном, знаешь, вот просматриваю, меня устраивает. Я тебя даже смотрю так вот тоже, знаешь, -то. раз что-то, смотрел-смотрел про наволочку, испугался, ну ладно, пойду ну вот, поэтому на Ютубе тоже масса возможностей. YouTube, хорошо. Ну копирайтинг какой-то, тексты тоже обычно у женщин неплохо с грамотностью. Многие в школе хорошо учились. Это как бы такая тоже хорошая ниша. Ну кто умеет рисовать, там всякие фотошопи фотошопе штуки могут делать спокойно. Кто Очень умеет фотографировать вещи, да. фотографии, кто умеет озвучивать. Что-то Ну в... вот, знаешь, вот здесь я бы вот единственное, наверное, знаешь, вот я вижу женское преимущество в том, что они внешне хороши, то есть на них приятнее смотреть. Но вот по поводу голоса я бы все-таки вот немножко сказал, что женщина, наверное, здесь немножко сложнее. Вот, вот, вот на этой... Ну, вообще с голосом у многих проблем. Да, нет, с голосом у многих проблем. И ситуация в том, что я просто много читал об этом, женский голос воспринимается сложнее, чем мужской. То есть у -у -у. вот, ну, адекватнее всего воспринимается... Такой низкий немножко мужской голос, то есть, как, знаешь, голос такого рассказчика. Ну, а с другой стороны, девушек постоянно берут на работу, где нужно, там, отвечать на звонки, там, такси, еще что-то. Понимаешь, тут такое дело. Это уже, конечно, не та работа, что... Может, это... может, может приятнее, когда, знаешь, девушка, Хотя, да. наверное, наверное, приятнее все равно. Не знаю, ну вот единственное, с чем я бы, знаешь, немножко поспорил, это с голосом. Не у всех девчонок хорошие голоса. Мне кажется, мужские голоса проще воспринимаются. Ну, no, okay. я, кстати, недавно смотрела ролик, как можно поменять свой голос и сделать из любого голоса такой вот приятный. И это, кстати, прокачивается запросто. Well, well, yeah. Буду работать, буду работать. Так что я, честно говоря, не знаю, когда девушки говорят, что нет заработка в интернете для них, мне кажется, это просто лукавство и вариантов ничем не меньше, чем. А вот эти вот группы ВКонтакте, so, где ты создаешь группу, да, ты девушка. Продаешь какие-то вещи, их да. там сейчас масса, потом в Инстаграме, где ты выкладываешь, как ты говорил, фотки себя где-то на тренажере, и потом продаешь там те же костюмы спортивные или угу. кроссовки. Было бы желание. Я вот заметила по девушкам, с которыми я вот общаюсь, там, дружу, неважно. Если девушка что-то хочет, да, она может вот спокойно начать даже в том же перископе, да, вести трансляции. Да, -да, -да. И через время раскрутиться, ну, то есть масса возможностей. Просто нужно... Мыслить, может быть, как мужчина, <смех> немножечко так вот более такую хватку иметь. <смех> Жил, Нет, знаешь, не март. как мужчина, нужно иметь активную жизненную позицию. Многие мужчины тоже пассивные очень сильно. Да, ну, может быть. Активную жизненную позицию. Так что всем удачи, еще раз с 8 марта, обещали сделать женский выпуск, сделали. Видео про отзывы будет по ссылке в описании. Всем спасибо за просмотр, счастья, здоровья, удачи вам. Всем пока.